Друзья, всем привет, вы на канале Хомы Рад приветствовать вас на своем канале О, Как видите, я сегодня в поле Вот, дует ветерок И я тут прошел метров 200, наверное, от машины Нашел первую монетку Вот, ну ей, конечно, все По ходу что-то виднеется. Очень слабо. Не могу понять, что это, если честно. Но, как говорится, с почином. Я всякую хрень не буду снимать в виде проволоки и остальной херни. Видел на некоторых каналах, реально. Копают каждый сигнал на видео, как бы зачем. Что-то интересно, вот такие всякие находки, да. Первая монеточка. Я уже одну здесь находил. 1830 года, Николаевскую, одну копейку Вот решил еще раз приехать Поле очень большое, очень большое Вот Не буду говорить место, куда я приехал, не суть Не суть важна В общем, ладно, приятного просмотра, берите чаек. И что-нибудь похавать Чтобы было веселее. все, погнали В общем, хожу я, хожу Так, уже порядочно пришел Вот такой сигнал видим Знаете, что это? Это пуговица не знаю, она медная или что. Но звонит очень круто. Но офигенно. Вот такую пуговицу я еще не находил. Интересно находка на самом деле. Проволоку копал, как обычно. Ну, проволока везде встречается, какие пробки. Всякая херня. Ну в общем, копаем дальше, не переключайтесь. Итак, друзья, очередной сигнал. Одна копейка 1927 года. Прикольно. Вот такая вот копеюшечка. Плохо видно конечно, но Как смог пока почистил Ну довольно Такие много проволоки встречаются в полях Вот, а мы копаем дальше Снова очередной сигнал Вот такая малюсенькая копеечка Ну и уже все Капец, жалко Но опять же, монетки, копеечки есть Уже интересно походить Не зря хожу, смотрим дальше Снова сигнал а Ася звенит, что хочу милая. В общем, вот такая монета у нас. На солнышке покажу. Я так понимаю, это 10 копеек. Но, к сожалению, не могу видеть год. Она, походу, возможно, серебряная, судя по крашку Вот. Но сегодня день просто супер. Ни разу столько на копе монет не находил. Вот. Я еще буду ходить? Еще... Пару часиков похожу, на сколько сил хватит. Но это охренеть как круто. Вот. Не переключаемся. Друзья, капец, нашел три монеты. Вот это поворот. Три. Просто три монеты. Я даже не могу понять, что за они. Я просто в вахере Три монеты. копаем дальше. Супер. Вот это охереть. Вот это, и походу одна серебряная первая. Вот это круто. Сегодня мне прет просто охереть. У меня... Я не знаю, что сказать, это капец. Возвращаюсь снова в поле, нашел одну копеечку. 1931 год. Вот такая опять же малюсенькая. Это я уже обратно, я, наверное, последний раз туда обратно пройду, и все, потому что уже солнце село. Уже Друзья, вот и следующий день наступил Монетки немножко почистил Вчера уже устал Вот, в общем, у нас 5 копеек Вот такие Ушатанные, конечно А вот серебряные, походу 10 копеек Неплохой сохранчик, кстати Прям хорошая И одна копейка 1927 года И одна копейка 1931 года так, 3 копейки, это у нас, какого года, 1915, вот это 1915, а это 1877, вот сзади ну, не знаю, что это даже. Вот такой у нас получился коп, все, спасибо всем за просмотр, хорошего вам дня и удачи, пока.